Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике, а также о своем мнении относительно событий правовой тематики. В своем предыдущем видео я высказался относительно поправок в Конституцию, всенародное голосование по которой будет проводиться в период с 25 июня по 1 июля. Как голосовать и нужно ли вообще идти на голосование, каждый принимает решение самостоятельно. Не буду агитировать за тот или иной вариант. Желающих сети и так предостаточно. Мнение же представителей государственной власти и отечественного шоу-бизнеса также известно. Но в продолжение темы я хочу предложить к просмотру мнение народных избранников, лидеров фракции Государственной Думы так называемой системной оппозиции. Предлагаю ознакомиться с фрагментом пресс-подхода руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова 23 июня. Посмотрев, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Почему лидер одной из якобы оппозиционных партий, представленных в Государственной Думе, рассказывает о закладываемых в Конституцию новых нормах о территориальной целостности и при этом не упоминает о ключевых поправках в Конституцию? 19 июня политическая партия «Справедливая России в лице своего президиума приняла специальное заявление о голосовании по поправкам Конституции Российской Федерации. Мы призываем поддержать голосованием эти поправки, голосовать «за». И сегодня я хотел бы обозначить только один аспект. Речь идет о защите исторической правды. Казалось бы, историческая правда, вообще история, должны, историей должны заниматься историки, но мы сегодня видим, как к нам вносятся претензии, основанные на искажении исторической правды, в том числе и на искажении правды о начале Второй мировой войны, войны о том, кто реально победил и за счет чего была одержана победа в этой страшной кровавой войне. И получается, и более того, и за этими претензиями, которые навязываются общественному мнению, прежде всего, европейских и других западных стран, дальше следуют уже абсолютно конкретные территориальные претензии к нашей стране. И получается, что защита исторической правды – это защита суверенитета нашей страны здесь и сейчас, сегодня. Потому что многие же прямо цинично, откровенно говорят, ну хорошо, пока Путин, мы, наверное, Крым обратно не получим. Но после Путина мы сделаем все, чтобы вернуть Крым. Это официальные заявления лидеров многих европейских государств. Перебьются. И именно поэтому фиксация защиты исторической правды, вот эта норма, вносится не куда-нибудь, а в 67-ю статью Конституции, где говорится о территории Российской Федерации. И в этой связи эта поправка гарантирует, что никогда никто, кто бы ни пришел к руководству нашей страны, не сможет даже поднять вопрос ни о возвращении Курил, ни о возвращении Калининграда, и уж тем более ни о возвращении Крыма. Это наши земли, и эти земли навсегда. Поэтому я привел пример только одной, одной по важности одной поправки. Их много, и речь идет, конечно, о социальной защите наших граждан, в том числе учтены наши поправки, обязательной индексации, не режет двух раз в год пенсии для наших граждан. Это все очень важно, поэтому призываем людей 1 июля, ну а на самом деле еще можно буквально после завтрашнего дня начать голосовать, прийти и обязательно поддержать. Итак, согласно господину Миронову, важнейшие из 206 поправок в Конституцию это нормы о защите исторической правды и запрет на призывы к отчуждению территории. По мнению Сергея Миронова, в настоящее время прослеживается тенденция европейских и других западных стран, на искажение исторической правды, в первую очередь в части предпосылок, течения и результата Второй мировой войны. Указанная оппозиция, по мнению главы партии системной оппозиции, влечет предпосылки для нарушения суверенитета России и соответствующих территориальных претензий. Ни в коей мере не хочу обесценивать подвиг предков ни в одной из войн на территории Отечества, а таковых за тысячелетнюю историю было ой как немало, но относительно исторической правды не могу не вспомнить афоризма. История это политика, повернутая вспять. Или не совсем корректно в связи с авторством, но не могу не вспомнить. Историю пишут победители, поэтому в ней не упоминаются проигравшие. Критерии исторической правды в Конституцию, к сожалению, не закладывают. Поэтому непонятно, кто будет устанавливать допустимые рамки и как быть со свободой слова, установленной статьей 29 Конституции. Не хочу показаться необъективным, поэтому напомню изменения в Конституцию о которой говорит Сергей Миронов. Статья 67 Конституции дополняется частью о том, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. За исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с определенными государствами, действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. В свете сказанного Мироновым у меня возникают большие сомнения относительно того, что этой нормой будет обеспечена незыблемость границ независимо от и главы государства. Во-первых, даже Конституции невозможно сдержать исторические процессы. Во-вторых, что может помешать внести новые изменения в Конституцию. И в-третьих, в указанной норме имеются исключения. При желании и достаточной сноровке можно ими воспользоваться для изменения конфигурации границ в рамках закона. Также Конституция дополняется статьей 67.1. Указанной статьей устанавливается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. А также устанавливается то, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Ссылки на полный текст закона о поправке к Конституции Российской Федерации, а также сравнительную таблицу изменений и заявление политической партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ о предстоящем голосовании по поправкам будут приведены в описании к видео.